Итак, вопрос, ответ и обращение. Кто у вас покупал червя? Кто у вас покупал червя, кроме Сергея Березенцева? Был провокационный вопрос на ютубе. Отвечаю, ребята. Покупали очень многие клиенты Житомира, Одессы, Харькова, Днепропетровска, Луганска. Вся Украина практически полностью. Значит, В том году даже покупала Турция и Греция. Но вы вас сделали они сами через Одессу. Я знаю точно, что живой вес шел по 5 долларов за килограмм. Они платили только за перевозку. Очень часто звонят ребята с Российской Федерации, Барнаул, Казахстан, Нижний Новгород, Краснодарский край, просят много червя. Честно, остается аж, аж сильно обидно, потому что червей есть и много червя, а вывести его за границу остается очень большим вопросом. Ребята, если кто знает, как решить провоз через границу, буду очень сильно благодарен. Спасибо, ну, благодарочка будет очень большая. Хотелось бы, конечно, работать и с вами, но очень большой вопрос у нас сейчас стоит с границей. Так, второй вопрос: Сколько можно за один год вырастить червя? Отвечаю. Ребят, червя вырастить можно очень много. Очень. Но опять же, это все зависит от объема исходного корма для червя. И объема биомассы червя, адаптированных под ваши условия. То есть, это бурт, ящики или верми, контейнер. И плюс, конечно же, от ваших знаний по производства. Но с уверенностью могу вам сказать факт. Можно вырастить объем, указанный в таблице. А это немало, это 420 тонн червя. Смотрите таблицу. Данные, данные по таблице были проведены опытно-практическим путем более 5 раз. Смотрите, в этой таблице практическим путем были проведены... Испытания более пяти раз они были подтверждены. Так, идем дальше. Хочу сделать важное обращение к фермерам и червеводам, которые уже продают червей. Ребята, не давайте своим клиентам пожалуйста советы и рекомендации, которые вредят развитию и размножению червя. Потому как каждый день мне звонят ваши клиенты и задают массу вопросов: на что я отвечаю: что консультирую только своих клиентов. А в ответ люди просят. Помогите, подскажите, так как нас обманули, как нам выйти из сложившейся ситуации. Поэтому убедительная просьба клиентам, делайте анализы мониторных рынков по червю и биолумусу. Всем спасибо за внимание, ждите дальнейших видео. Всем здоровья, благополучия и процветания.